коллектив всем привет интересная работа. сегодня покажу как будем делать карбоновую крышу у нее значит завода есть проблема спустя там 5-6 лет на солнце слазит заводской э, ламинация заводская сейчас вырезали стекло до этого сняли все воздухом водой э, нигтями, лезвиями все покрытие теперь просто вот этот порох достаем из из сот ну, до вот такого в принципе состояния торцы это все срезано лезвиями торцы сейчас 240 наждаком пройдутся и машина будет заезжать в камеру на подготовку к лакировке Но там двухэтапная работа первая с жидкой шпатлевкой прозрачной специально для карбонов вторая с лаком специально для шпатлевки которая идет по карбону Так, крыша подготовлена стоит в камере сейчас пойду покажу что там с ней сделали Покло я в банке перетелепал. Интересный такой розовый цвет. Но меня предупредили об этом. Сказали, все будет нормально. типа Не переживай, она в слое на крыше. Цвет карбона не поменяет. Так, чтобы это визуально можно было увидеть. Ну и плюс слой же будет не такой жирный, как, как на лопатке. В общем, смысл в чем у этого продукта? Он заполнит волокно связку карбона даст туда уплотнение и следующий слои, ну, именно лак не сможет уже дать усадку потому что все карбоновые крыши некрасиво видно усадку вот эту вот, вот, эту вот. и оно не особо смотрится так у нас тут 2-2,5 процента от вердоса мне нужно на крышу наверное грамм 300 именно в граммах делаю лучше чуть больше разведу чем не хватит Так, 300 и 46, если уже грязные. И 2%. процента, Это 6. Ну, нальем, грубо говоря, 7 грамм. Специальный оттвердитель. Так, 7 и 2 грамма. Отлично. К этой шпатлевке существует э, разбавитель, но разбавитель существует, его у нас к ней не было у продавцов. Я как бы не торгую этим товаром, мне он не особо интересен, вообще не ходовая позиция как таковая в кузовном ремонте. Но как, как сама по себе позиция очень интересная штуковина. О, начинает меняться цвет на желтоватый. Короче, не существует разбавитель свой, но его не было и Тогда его можно наносить хоть с грунтовочного пистолета тонкими слоями. У нас же есть а, у Саголы давление в бачок. Вот такой вот монстр будет. И он будет подавать избыточное давление в бачок, чтобы можно было материалу, даже очень густому, элементарно из бачка вылетать. Процеживаем обязательно. Очень густой продукт. Ага. Как водная база прям хрен продавишь. Ну, конечно, то я слишком сказал, водная базы. Не такая вязкость. Ух, прям густенько. Короче, сейчас мы ее туда сцеживаем. И бегом-бегом идем в камеру. Потому что все эти продукты полиэфирные. Эпоксидные всякие. Чем больше объем, тем быстрее оно сохнет. То есть в слое тонком сохнет дольше, нежели в стакане. Так, смотрим. У нас все замешано, смешано. Надо не затягивать. Обдуваем антистатом все. Вычищено, насколько возможно. Но видно, как снимались слои. Я такую крышу уже делал, правда, через другой грунт. Это все скрывается. Обдуваем антистатиком. Потому что карбоновая крыша офигенно на себя статику набирает. Обдуваем машину всю. Хоть это и шпатлевка, ее потом можно будет перечухать. Но все равно, чем меньше каких-то ворсиночек, тем легче работать. Есть. И подключаем ствол. Выставляем небольшое давление. Ого, тут еще надо с подачей определиться. Продукты для меня новый. Ну что ж, с Богом? Я понял. делаем ратата да абсолютно прозрачная это хорошо Ну как раз должно хватить. Не знаю, буду делать еще проход или нет. Посмотрю, этот подсохнет. Минут через 15 зайдем. И тогда приму решение. А может даже и не хватит. Не, не хватит. Значит сейчас пойдем еще разводить. Да, идем еще замес делать. Короче, сделал я замес, остаток банки просто замешал. Кучу, да и все. Вылию ее сюда. Грубо говоря, почти килограмм, сколько там в банке есть, весь уложим. Так, сейчас перекур 5 минут. Посмотрю, как она себя ведет. И дальше продолжим. Ну я сомневаюсь, что я прям всю ее выли туда. Так, 5 минут прошло. Боюсь, чтобы в стакане ничего у нас не замерзло. Ну, видно. То ли в воздухе, то ли в самом шпакле какие-то, как микрокатышки. Видите, как сколько мусора как будто. Ну, у меня такое было, когда я карбоном крышу покрывал, воздух выходил из волокон. Ну, то было свежее полотно. А это же завод. Ну да ладно, видно, короче, усадку. Заливаем, чтобы еще слой был. прям шагрень стилю крупняк Но говорят что эту шпатлевку можно пилить начиная с 240 да нет, вы знаете, баночка вот она и баночка шпатлевочки. осталось грамм 50 На, да, это воздух из волокон карбона выходит это выходит воздух значит сейчас подниму температуру в камере чтобы по максимуму воздуха успела выйти пока шпакло не закроется да, прям видно как оно бульбушки отстреливают ну, в камеру точно не будет видно, а в живую видно интересный процесс все пока что ждем сушки, сейчас просто подыму температуру до 60 пусть ее подзажарит и на улицу выгоню, мне нужно чтобы она просто просохла пару дней хотя типа 4 часа написано, пофиг пару дней мне нужна максимальная усадка чтобы произошла перетереть и залачится так, ну что, сейчас расскажу, что у нас там происходило с крышей не снимал, не показывал, потому что Славик э, начал колупать и говорит, слушай, я тут погибну на крыше и растянулась короче, перетирка крыши на два дня шпакло высохло в течение полутора суток на солнце еще прожарилась, крыша постояла перебивалась очень туго первый слой чуть забивал, но то даже не в забивании дело Кубитрон. Начали типа с 320, по-моему. Да, 320. Не верет. 240. Так себе. 220. Работает 10 секунд, потом полирует. 180. То же самое. Работает 10 секунд, полирует. Короче, в общей сложности вы хотели примерно ну полторы пачки кубитрона то есть штук 70 на эту крышу ну в общем я имею в виду там 180, 220, 240 320, 400 и 500 добивалось все потом еще вручную оселексом добивалось 600 -ым. ну вручную я имею в виду машиночкой вот этими квадратиками оселексом короче это, это жидкая шпатлевка прозрачная настолько крепучая вот она дала усадку это кру круто конечно что она дала усадку все классно, больше ее не будет я так понимаю с такой крепостью но Подготовить эту шпатлевку Под нанесение лака дальнейшее Это просто ад Поэтому кто будет сталкиваться Готовьтесь Это удовольствие еще тот В общей сложности два дня понадобилось Ну если взять глобально полный-полный рабочий день Но ну, реально ну, там той крыши фиг да нифига Туда ляснулась банка шпатлевки И два рабочих дня по перетирке Ну это капец Теперь берем лачок Ну я не знаю Наверное по полничку. Шарахнул стаканчик. Раз, два, перемешали, залили и погнали. Так в общем, суть проблемы. Оно даже так видно, вот, где уже сил не было, что-то тереть, там дотирать, то есть рисочок, барашек, вот этот мелкий. То есть наждак работает ровно вот вот эта вот ширина 150 машинки вот ровно такое расстояние работает наждак все потом он полирует неважно 180 это 240 там 500 пофиг вот такая вот ерундистика поэтому такое честно говоря вот я третий раз уже делаю карбоновую крышу и вот это вот первый раз именно по технологии, которая сделана для карбона, сугубо материал. Честно скажу, больше, наверное, не возьмусь по этой же технологии делать, потому что существуют другие технологии, которые чуть-чуть попроще получаются, и с ними чуть-чуть поудобнее работать. Еще самое, что получается неудобно, ну не то что неудобно, а мне не понравилось, цена материалов на эту крышу. Получается больше сотки баксов только материалов. Это без рабочего времени, без камер. Сугубо шпакло, лак, наждак. Вот сотка баксов, даже чуть там больше. Это как бы, извиняюсь, как по мне так дофига просто обдуть забыл. понеслась лачить буду тонкими проходами в три слоя там написано либо полтора, либо два но я сделаю тонких три Есть. Оставлю так на это минут на 5 слой тонкий. Я думаю, 5 минут более чем достаточно будет. Он вообще, ну тут и полслоя даже нету. Я просто подачу, <как> подачу закрутил. Точнее, выкрутил немного. И скорость прохода большая. Ну, нормально будет. То есть, в общем, прозрачность хорошая. Так это даже не полностью глянцевый слой. То есть карбон видно, все нормально. Но вот эта, конечно, заморочка со шпаклом меня не сильно порадовала. Продолжаем далее. Выкручу Наоборот, на один оборот больше. Давлячок два, факел не трогаю. Пройду сначала торцы вот эти передние, чтобы заканчивать не на сход, потому что было у меня случай, когда сюда типа натекало, это на предыдущей крыше. Потом это тяжело просто убрать. Хо -хо. А что тут запоры такие? Да хрена по крыше пор каких-то. Дело в том, что это не жировики, а как воздух. Давайте будем заливать, наверное, их сразу. Ага. Хрен там. Вот засада, а? Да, что-то не зашло у меня с этим материалом Какая-то хрень, если честно До этого две крыши сделал Вообще никаких вопросов Это что, крыша под полировку пойдет еще? Твою мать, блядь. Это вообще очко какое-то. ⁇ пт твой мир. Короче, больше даже не буду экспериментировать с этими спецпродуктами. Сука для карбонов. Уже была у меня матеву отката на технологии, но это чела вообще, блин. Просто именно... Это все под перетирку и под еще одну перелакировку. Ой, бля. Сейчас покажу, что я буду делать с ними. С этими кратерами. Берем вот так и работаем с ним как сука, с обычным кратером когда это что-то грязевое и единичное только это явно не грязевое и блин ни хрена не единичное то есть я их сейчас позатыкиваю собственным лаком подожду минут 20 разбавлю еще лочка и приду сюда Будем ее побеждать А вот заливал-заливал, пофиг Походу какие-то поры лезут через это шпакло Потому что воздух ни, из ниоткуда взяться не может Когда я натягивал на М8 полотно на крышу новое Там такое происходило в первых трех слоях смолы ну это хотя бы было понятно. Почему? Тут же какого хрена... Я вообще не пойму. Это капец. Это, блин, еще один день работы в жопу. Просто, именно в никуда. Поры продолжаются. Я тут... Поналивал. Завтра будем сушить, послезавтра все чесать. Наливаю еще слой, чтобы было, что вот тут вот сушить, чесать. Капец, просто капец. Честно говоря, я уже жалею, что взял эту технологию за основу. Дорого, геморройно. Так еще и не с первого раза. Надо же хоть лаком эти дыры позаливать. Какая-то часть нормально у крыши. Вот, идеально. Тут пару дырочек было. А все основные дырки на той стороне. Тут варианта два. Либо я просто с той стороны что-то начинал шагать, либо я дал толстый слой шпакла и он закипел. Потому что тут такого-то нету. Ну, у меня других предположений особо нет. Но тогда вопрос. Нахрена вы указываете такую юзу большую 2.5. То есть, ну, с дюзы 2.5 слой автоматом получается толстый, как ни крути. И у меня два слоя было. Один ну чуть тоньше, второй толстый. Не вижу логики, как бы в этом продукте вообще никакой. Либо он еще сырой, этот продукт его не доработали до конца. Ну, короче, я расстроен. По факту я расстроен. То есть, то, что можно было уже заканчивать, мы будем только продолжать. Ну, это я еще, конечно, тут дал вот этих горбылей. Покажу, как убирать будем. Через шпакло буду убирать их. Ну вот, вот дыра еще не залита. Вот дыра, вот дырки открытые. Вот. Ну, это ну, жесть. Как, как по мне, это бред. Не буду их подливать, капну этой тыкалкой обычной. Капец, я. У меня нет слов. Так, в общем, что у нас происходит сейчас с крышей? Она сутки отстоялась. Просто на солнце нагрели. Сейчас я двигаю лампу по крыше в течение... Ну вот она там греется 55. Лампу только убрал. 56. Сейчас тут прогреем. И потом что будем делать? Это будем шпатлевать вот эти участки, чтобы можно было выйти на ноль. Не повредив э, то, что, в принципе, осталось целым по плоскости именно. Еще кое-где открыли споры, которых не было. То есть внутри шпакла, я так понимаю, происходит, э, произошло закипание. Хотя, как оно так произошло, если завод гарантирует, что наваливать нужно, точнее, не гарантирует, а требует, что наваливать нужно с дюзы 2.5. Толстыми слоями, я не знаю. Ну. Но... Что ж, исходим из того, что есть. В принципе, дико страшного-то. Ничего не произошло. Просто были надежды на то, что это все получится. Вот. То есть шпатлевка, перетирка, лакировка, полировка, клейка стекла, отдача. Не получилось. То есть шпатлевка, лакировка, перетирка, лакировка. И будем надеяться, что все будет нормально. Посмотрим. Итак, продолжаем. Крыша остыла. На горячую не наносим шпатлевку. Обычная шпатлевка двухкомпонентная и прямо нашпатлевываем на те места те зоны которые у нас выглядят некрасиво неровно тут главная задача просто чтобы шпатлевка была физически тут никакой формы она тут не должна нести определенный, она нам будет подсказывать это как проявка. Так, в двух словах, если сказать. По отвердителю, по всему остальному все как обычно. Все. Оставляем высыхать. И после высыхания будем приступать к перетерке. Уже сушить ничего не будем. Так, бросим ее грубо говоря на часок. Пусть постоит. Шпатлевка из э, лага. Ух ты, какой красавец. Потянет отвердос э, на себя. Типа лишний. Ну, это как гласит теория. Лично не знаю. Не вижу, как отвердос куда-то там выступает. Переходит. Ну, так, так гласит теория дедов наших, которые с этим делом воевали всегда таким способом. Короче, минут 40, час и перетираем. Мы приступаем к работе. Я беру 240, не буду чухать там, где я шпатлевал. Соседние скотчем тут подзабронировали. Чешем, пока рядом шпакло не начнет проявлять нам основу. То есть шпакло у нас как защитная прослойка. Я пилю без пилю без пылесоса, чтобы у меня брусок не гулял. Полный контроль нужен мне. Понятно, что где-то рядом поцарапаем, но по крайней мере это будет контролируемое царапание. Все. Ну оставляем еще на 320 чуть-чуть. Все шпакло буду убирать 320 и 400. Далее. Вот такая форма получается от 240, теперь 320 и продолжаем. Убираем остатки шпатлевки и равняем, убираем риску. Отлично. Забивает зараза. Все в таком плане. Значит, что сейчас получается? С той стороны перетерто 320 здесь сейчас стоит 400 и мы выбиваем рисак И такое же действие останется с наждаком 500 и 600 уже вручную пройдем торцы, уголки замотуем серым сквозь братиком подмотуем и под лакировку то есть осталось буквально работы минут не знаю на 20 ну что, приступим так все готово обезжирено погнали Так, сейчас кинул вообще пыль легкую, поскольку уже лак на лак, э, чтобы у меня была хорошая такая адгезия к структурке. Пять минут и будем лить полный. Это чтоб торец у меня не потек, потому что лак на лаке на торце течет. Так, ну вроде сейчас все красиво. Даем 15 минут и я кину еще один полный слой. Последний слой. Поехали. Все. вот теперь то что надо есть пару сариночек уберем сука я тебя победил ну что закончили крышу бороться с ней получилось хорошо хотя в плане результата мне понравилось даже больше вот именно конечный результат нежели мы делали привычными нам материалами, но сложность работы с этим продуктом, конечно ну просто конская в общей сложности погибло у нас ну возьмем так, полноценных три рабочих дня на нее ушло блин, полторы пачки наждака кубитрона лягло килограмм шпакла этого жидкого и комплект литровый лака специальных для вот этих вот Крыш. без учета резки стекла себестоимость продукта я прикинул где-то в районе 150 долларов это без учета резки стекла клеев всего остального и три рабочих дня вот там уже можно высчитать сколько сколько это должно стоить но результат хороший мне нравится очень нравится тут где подпиливали выпиливали все нормуль. Ничего такого явного, чтобы было плохо, криво не видно, то есть через шпакло вывели все нормально. Блин, ну красиво, прям аж, аж самому нравится. Я думаю, клиент будет доволен. Я, возможно, эту машину еще увижу. Через некоторое время это машина моего постоянного клиента. Но ну, она у нас не постоянная, потому что тут -ту -ту, чтоб не залазить, ездит, все нормально с ней. То есть никуда не приземляется. Может быть, как-то или Я к ним в гости заеду. Я посмотрю на эту крышу. Весной, к примеру, вот, что с ней произойдет, будет ли усадка или нет. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Там мы их обсудим. Всем пока.